Я так и не смог достучаться до штаба. Похоже, опять глушилка надо найти и уничтожить. А пока мы сами по себе. Район, отмеченный на карте в трех километрах отсюда. Чем скорее мы закончим, тем лучше. Приветствую всех что любителей видео, пророк, Игор слышишь меня? Пророк, ответь, ответь чёр? Прощание Так, нам учат менять Это режим Это майор Стрикланд из штаба С вашим командиром только что пропала связь Сигнал от костюма не поступает Что у вас там за чертовщина? Это да пиздец пропал. полный Повторяю, пророк пропал у нас двое убитых, а пророка только что схватила какая-то тварь. Она волокла его в джунгли, он обречен. Сейчас мы тебя эвакуируем, сынок. Сиди тихо, а я пока быстренько организую город. Сиди тихо, я такой. Так. Нам известно местонахождение Розенталя. Его держат на раскопе где-то рядом с корейской базой. Иду за ним. Я забыл, как пользуется броней. Но помочь не могу. Наш спутник глушит корейцы. Если أهلا. ты найдешь и обезвредишь генератор помех, я загружу свежие снимки и попробую найти твой. Прикиньте, реально забыл. Ой! Так, конфигурация управления. Мне нужно. Так, мне нужно а, для начала действия, правильно? Используйте, оставить кнопку мыши, режим защиты, режим маскировки. Я не помню, стоит ли что-то на, на мышке? Блин, у меня есть только режим защиты и режим маскировки. Ну, оно, в принципе, удобно стоит, ладно. Маскировка ага. включена. Так, мне еще писали о том, что я забываю пользоваться костюмом, но это правда, да. Режим защиты полезная штука. Но я всегда забываю ей пользоваться. Кто где идет? А, все, вижу. Бля, он там за деревом спрятался. О, контрольная точка Спасибо Так, где-то сзади еще, да? Вон он бежит Отлично Патронов только жалко немного Но это ладно вот так, вот... так, здесь ничего интересного Так, давайте-ка их обойдем, наверное Справа я вроде никого не вижу это а вот здесь вижу Ага Маскировка Идем включена. дальше Недостаточно энергии. Да, я в курсе, что недостаточно энергии. Вот я врагов не вижу. Маскировка включена. Ну, нам сюда, да? Там кто-то проехал. Явно опасный тип. Маскировка включена. А, мне эту антенну надо выключить. Это я могу. И вот да Отлично я захожу, захожу. Система заработала. Судя так. по рядом с рекой, есть поиск Хорошо. уничтожьте. Генератор помех выполнено. Он кричит где-то здесь? Маскировка включена. Да, вот он Маскировка включена Не, ну а чё? Единственное, жалко, маскировка очень быстро тратится Но это из-за того, что я хожу Если я стою, то медленно Мне эта вот фишка самой игры очень даже нравится Когда ты в движении Маскировка тратит больше энергоресурсов. Опа, холоду, нужно открыть Неплохо Так, меня спалили, хорошо Маскировка так, я даже прыгать могу, пока хожу. Отлично. Ну, кстати, не забывать реально включать защиту, когда я в бою. Вот где-то здесь ездить, блядь. Мне интересно, кто и где. Где-то вот здесь вот слева. Или это заводы так работают? Слышите уже? Я слышу. Так, что у нас там куда? Ой, далеко, блядь. Ну ладно, мы справимся. А, вон они ездят. А, Патрулирует. Я его убрал, надеюсь. Да, ладно. О, минус. Он, конечно, привлечет внимание взрыв, но это все же лучше сделать так. Так, не знаю, как я иду, если честно. И смогу ли я? Нет, не смогу. Это слишком высоко. Придется в обход топать. Еще сюда сбегутся люди, наверное. У, красота. Как бы мне лучше пойти-то? Оказалось. Так, мне, наверное, я... Мне, наверное, реально придется... О, подъем. Думал я, что придется обходить, а тут, оказывается, есть подъемчик. Так, я не пойму, я здесь один, нет. Так, ладно, идем. О, контрольная точка. Так, и, оп. маскировка включена. Да ладно, я же по нему попадаю, ему пофиг совсем. Маскировка включена. Опа-мое. опа упа. опа что это А, это бабочки. Блин, я испугался. Думаю, что это такое здесь, блядь. Это просто бабочки. Нужно, кстати, патроны собрать. Недостаточно энергии. Да, хорошо. Меня кто-то где-то спалил. Даже прямо сейчас. Опа. Откуда? Ничего не знаю. Опа, опять откуда. А, все, Москва понял, откуда. Да-да-да, ребят. Молодцы, там с пулеметом сидят, да? Красавцы Сидите, сидите Ща подойду За камешком О, снайпер Блин, прицел у меня, конечно Ты что это за штука А, убил, убил, точно убил Не знаю, можно ли ее уничтожить, но я попробовал хотя бы. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тут еще где-то. А, это он с пулемета гасил. Но ты приближаешься к базе противника. Мы планируем штурм острова. Постарайся добыть сведения об их укреплениях. База хорошо охраняется, так хорошо. что работай тихо. Работай тихо, я такой, который пришел, уже двоих снял. Так, ну вертолет, пока меня не видит, значит все будет хорошо, блин. Блин, смотрите, как красиво. Вообще красота. Еще бы худбару брать, убрать. Цены бы не было. Так, где-то слева не кричат. Нет. Да, да. Хорошо. А, вон он. Он меня спалил. Жаль. Оп. Маскировка включена. Ой, в голову они сразу Маскировка умирают. Включена. Это хорошо. Ай-яй, ай. -яй, ай. -яй, ай. Блять. Блин, ну бронька-то, кстати, хорошо справляется. Блять, еще одна граната. Патроны на исходе. Вообще боеприпасов плохо все с боеприпасами. Ой-ой-ой. Как гранату кинуть? Понятно. Убил его, да? Так, пока так сделаем.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 Ждем, ждем Давай, давай, сейчас ща посмотрим Сейчас я к тебе подойду, блядь, шлеплю тут у меня как щенка Умный, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас Ага Где он тут? Иди сюда, блядь Шлепнет у меня, блядь, как щенка Ух ты, блядь Извини, не обратил на тебя внимания О, у меня еще три ракетницы есть Три ракеты есть так, патроны, патроны, господа, патроны. Так, пистолет-пулемет меня не интересует, не интересует. А дробовик тоже не интересует. Блин, одна хрень какая-то валяется везде. Ну ладно, подойдет. В принципе, пойдет. Хожу в тактическую сеть. Я мог это сделать тихо, но это не интересно. Передача завершена. Кстати, мы да. нашли твой раскоп. Сейчас передам координаты. Хорошо. Боут. Советую раздобыть машину и двигаться по дороге. Машину. Опа, где там боеприпасы патроны? Взять, конечно. Это что такое? Понятно. Пистолет патроны. О, пистолетные патроны на максимум. Я не знаю, что я включил, но пусть работает. Так, значит, раздобыть машину. Я, пост... я там пр... прошлую тачку, по-моему, взорвал. Печально, конечно, но... Ну, что было, то было. Я завалил его еще так в конце. Так, мне нужны твои боеприпасы. Спасибо. Так, а где у вас тут дорога, ребят? Не, можно, конечно, и по кустам. Но мне примерно надо как-то вот так двигаться. Меня больше всего интересует, вот здесь вот была перестрелка. Как он потом не обратил внимания на то, что перестрелка вроде закончилась, все молчат, никакой информации не передают. Так, у меня просто, наверное, снайперка, да? Блин, что бы мне отдать? Пистолеты? Нет. Ракетницу не отдам. Это заменю, ладно. Отлично. У меня есть снайперская винтовка. Так, на какую кнопку? На какую? Это тепловизор. А, это не то. Наклон. А, подождите, не на цель. Не на цель. А в это x, x. Хорошо. Так, фонарь. Прицел, снайперский прицел, штурмовой прицел. Ага, давайте снайперский прицел. Подождите, а я здесь уже могу поставить? О, штурмовой прицел. Ну-ка. Блять. Отлично, меня все устраивает Видите? Вот это вот Кто здесь? Маскировка включена Не понял Вот я же говорю, вот как вот они могут не понимать, что все мертвы Мне нужна, кстати, еще одна вышка, чтобы патроны поднять Она же здесь не одна, стопудово не одна Так, ладно, отключим пока что Вон вторая войны. вышка, отлично Патроны нужны, мне снайперка очень нравится Поэтому воспользуемся моментом. По-моему, чтобы отмечать противников, а, -а, -а. а патрон нету. О, еще одно снайперская. Как в таких ящиках патрон нет? Я не пойму. Так, по-моему, ага, ага, -а. стоп, это я выбрасываю? Блять, какой я молодец. Взял все повыбрасывал. Так. Я куда-то снайперскую винтовку доделал. Ага. Вот и она. Патрон мало. Патрон мало. Блин, наклоны, конечно, неудобно. На Т влево, на АЖ вправо. Так, ю граната. Маскировка включена. Ладно. Это фиг с ним. Так, значит, раздобыть транспорт, идти по дороге меня наверно туда куда-нибудь правильно же да вот сотка 20 метров бесконечность масштаб 4 ну все погнали так наверно тачку то я вряд ли найду пацаны Или не достреливаю, походу. Или достреливаю, но я косой. Здесь еще один. Блин, кусты мешают. Там еще кто-то есть. Был же справа один. Раз деревья мешают. Не видно ни черта. Ладно, стреляли, начина. хватит. Мне еще нравится, когда ты берешь маскировку. Если ты садишься за пулемет, он тоже пропадает из, из видимости. Это сделано... Очень грамотно. Ой, машинка. Привет. Погнали. О, о, вообще красота. Ну раз по дороге, так по дороге. Блин, еще бы вид от третьего лица бы сделать. Ну ладно. Это И неохота с вами цепляться. Блин. Видимость транспорта очень... Ой, видимость стрельба транспорта и езда транспорта сделано очень хорошо, пупа. Такой вообще плевать на них хотел. Стрелять там кого-то. Зачем? Можно же просто ехать. машинка конечно, покоцали. Но... Без этого никуда. еще Это погони не было. Ну, в будущем. Ой, перегрелась пушка. Быстро. Я Ой. Проникни в раскоп и увиди оттуда Розенталя. Я пришлю транспортник тебе на поколку. Хорошо. А я броник. О, сейчас мы вылезем. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Лез, лез, лез, лез, лез, лез, лез, лез, лез. Так. Отлично. Это что, снайпер? Нет, это не снайперка. Сейчас будет снайперка. Так это вот делаем. Уф. Убойность у него вообще пушечная. Мне нравится. Так, где там кто? Тихо, тихо, тихо. Бля, откуда он там стреляет? Не пойму? А, все, пойму. А ему пойму, пойму, я жкал, пойму. Вообще кто-то где-то стреляет, или мне кажется? Минус один. Минус еще один. Блин, снайперка имба. Прям реально имба. Тихо-тихо. Пошел вон. Тут еще кто-то. Блин, эти кусты мешают. Ага, вижу, вижу. Ну. Ага, вижу тебя. Не вижу тебя. Так, еще один где-то вот здесь вот тоже. а ага, вижу. Промахнулся. Блять. Отлично. Вот здесь где-то близко один. Уилья закатает, кричит там. Так, ладно. ай -яй, ай -яй, ай ай Так, на всякий случай. Отлично. Да-да-да. О, контроль, точка. Блин, патрон мало. Да попади ты уже. Нет, не подойдет, не подойдет. А вот ты подойдешь. Не, ладно. Отлично. А, я дротики поставил. Вообще красавчик. Патроны подойдут? Патроны подойдут. Не подойдут, подойдут. Сзади. Фу. Фу -фу -фу -фу. Еще вы чуть-чуть и с концами. Ага, снайпер где-то гасит. Слышь, слышу, но мне пора дальше. Бля. Так, вот теперь. Влечна. Идем аккуратненько, идем. Недостаточно здесь не энергии. Ага. Ладно, они меня видят. Нет, не видят. Минус один. Отлично. Так, ну я в раскопе. Меня бесит то, что когда броню включаешь, без попадания она все равно тратит энергию. Ну это, конечно, правильно, но бесит. Так как мне попасть внутрь? Где проход? Не понял. А вижу. Максимум брони. Здесь надо действовать аккуратно. Так перезарядимся. Надеюсь, никакой шифр мне не надо. Отлично. Генерал Кхон, послушайте. Результаты замеров крайне необычны. Надо понять, с чем мы имеем дело, прежде чем продолжать. Я уже устал ждать. Вы никогда не были так осторожным на раскопках. Я знаю, что было в Хундукуш, доктор. Это другое. Другие Видим, находки в Афганистане, в Сибири, были сильно повреждены. Это первая целая находка в истории. Мы должны быть осторожны. Нет времени, доктор. Американцы уже на острове. Да. Вопросы дипломатии меня не волнуют, генерал. А должны быть. Ваш Пентагон тут же все засекретит. Неужели вы думаете, что они предоставят вам такие же условия? Чем -то он Я прав. понимаю. Мне просто нужно время. Съемка вот-вот завершится. Нас интересует только храм. Мне не нужны ваши черепки, доктор. Это не черепки. Это углеродный механизм. На 2 миллиона лет старше человечества. О, Сейчас это не важно. Храм источник. Храм. Боже мой, да мы даже не знаем, что это. Вот. Не знаю даже, что будет, если его открыть. Так-так. Пошли первые изображения. Сейчас что я за... такой к нему подойду, блядь, тихонечко, не блядь. Может быть. Там что-то движется. Не может быть. Боже. Хон, остановитесь, не делайте этого, слишком опасно. Вы же не знаете, что внутри. Папа, что с тобой? Елена, Опа. останови его. Уходи оттуда скорее, они еще живы. Кто жив? О чем ты говоришь? Находка, она живая, она... О, Сейчас боже! встанет, походу. Папа, мы зафиксировали всплеск излучения в твоем районе. Что ты сделал? Уходи оттуда, быстро. Сейчас у меня тоже, да, костюм станет видно. Что за... Кто ты? На США, пора выбираться отсюда. <сосы> Слава богу! Хон и мои, моя дочь, в той шахте, в горах. Вам нужно найти их. Мы допустили ужасную ошибку. Да я смотрю, у меня костюм весь. В шоке. Сейчас она как шкаф. Что она дела? А, с конца. Энергию высова. А, перезапустила костюмчик мой. Ух ты, бля, все замерзло у меня. О, о о о Если бы не костюм, то я бы в сосульку превратился. Намат, мы зафиксировали выброс энергии в центре острова. Надо все разрушить. Черт возьми, что там у вас произошло, сынок? Потом объясню. Я на раскопе. Срочно нужен борт. Он уже вылетел, сынок. Подходящая площадка в пяти километрах вниз по реке. А не могу. Лодку? Угу. Держись, парень, сейчас будет жарко А я могу его разрушить? А его могу Так, контрольная точка Не, ну надо как бы лишних бы то я Это мое мнение личное Так, все, ладно, погнали Пушка в руках 60 патрон, ну 90 Мне нравится как Как цвет меняется Т, русская Т Ага Ага Конечно, под обстрелом. Нифига, вы видели, как его вот... Как он быстро зону пометит, блядь. Переместился. Ни хрена тут противнику. И... Оп. А зачем мне ночное включилась. зрение? Конечно, исчез. А потом drauf있ует... появился. <degra Hof lemon wheel> Отлично. Патрончики. Патрончики. Вот, вот это я понимаю Прошелся, так сказать Так, надо в здание зайти Недостаточно энергии. Да-да-да-да, в курсе, в курсе, в курсе, в курсе Отлично Чуть-чуть ждем Идем дальше Блин, ну здесь сейчас точно будет... Блин, а че так далеко-то? Можешь опять на машине поехать? Просто лучший варианта я не вижу да, да, я в курсе. А где тачку взять? Маскировка включена. А, вот и машинка. Так, ну прямо налево. Ну да, в принципе, доберемся. Поехали. Ой, а у меня тут что-то с колесом. это я, наверное, виноват, стопудово. Ух ты, бля, меня тут уже ждут. А, а я специально одну тачку обезвзредил. Ой, куда я поехал? Одну тачку бы взредил. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Жалко, я броник не могу включить, чтобы на нее тоже... Или невидимость, то же самое. Ой, а я... цели подсвечивают? Классно. Не знаю, куда я еду, но поеду прямо. А, неправильно еду, в принципе. Да, правильно. Ой, машинка-то всю под это самое. Колобасила немножко под обстрелом. Так, конечно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отстаньте от меня. Вас слишком много. Я вот в прошлый раз не решился убивать, и сейчас не стану О, гранат летит, или это ракета? Ракета? О, а по мне, я смотрю, уже прям нормально такая пальба началась Как и прямо, пофиг Ух ты, бля О, ой, ой, ой, ой Мою машинку бедную Я понимаю, я понимаю, но еще чуть-чуть надо потерпеть Чуть-чуть потерпи, машинка Сейчас уже вот-вот, сейчас будем выходить Блин, если она сейчас взорвется, мне капец Она с конца. Поэтому Сейчас я вылазил Я прям вовремя это сделал Больше чем уверен Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Вертолет по мне гасит Ну я в принципе не удивлен Я его, наверное, вряд ли собью, да? Ну это я так думаю, что его вряд ли собью Так, а куда мне? Бэй, мне еще столько бежать оказывается Плохо дело Еще и вертолет за мной гонится Так, ну это мы получается полностью назад возвращаемся, да Оттуда откуда пришли На машине конечно было бы лучше Бля. Где, где? Так, давай-давай-давай-давай. Ух, что-то там взорвалось. Конечно, не хотят. Ай-яй-яй, в дерево ударился. Стреляет там по мне, блин. О, вот это я очень вовремя прыгнул. Хорошо. Да где эта тварь летает, не пойму. Я ее слышу, но не вижу. Да откуда? А все вижу. Интересно, ее можно подорвать? Уж попробую. Ну хоть разум. Где ты? Ну и где ты? Наверное, не дадут мне ее подорвать. Или дадут? О, дадут! Неплохо, не, не зря охранил.